Всем привет, друзья мои, с вами на связи, как и всегда, я ваш наибольший стример Иван Даздрапермов. И в этом видеоролике мы с вами поговорим о предрегистрации на уже нашу мевшую игру Call of Duty Warzone Mobile. Как вы заметили, у меня запущен сейчас клиент игры Call of Duty Warzone, ПК-шный. И вот именно здесь мы с вами уже наблюдаем, есть э, в лобби, собственно, там где вебка у меня, естественно, закрыта, но есть уже небольшая рекламка о том, что пользователи... Э, андроидов, ios могут отсканировать данный QR-код, пройти регистрацию и за это получить неплохие такие плюшки в виде штурмовой винтовки М4, Архидемон и, насколько я понимаю, это пистолет X12 Адский Принц. Все, что нужно сделать, это отсканировать данный QR-код, перейти на сайт официальный от разработчиков Call of Duty Warzone Mobile и пройти там предрегистрацию. Давайте перейдем на данную. Ссылочку. Отсканировав QR-код, нас перебрасывают на сайт, где, собственно, есть уже небольшое описание того, что нас ожидает. Нас с вами ожидают вот такие вот, я так понимаю, логотипы в игре. Также нас ожидает вот такой вот пистолет и вот такая вот МК. Ну, В общем-то, в принципе, как для халявы, я думаю, это достойная похвала разработчикам. Будем надеяться, что игра, естественно, не ложенется, как большинство. Батл-рояли, которые выпускались сырыми, и, естественно, люди туда наплывали большой ордой, нагружали сервера, все это крашилось, падало, лагало, рыгало, и все это просто уходило в тар та ры В общем-то, сканируем, регистрируемся, получаем плюшки. Всем мирного неба над головой и пока!